Итак, 70 народ, к сожалению, у микрофона все также я за коррекс рукси И что самое странное для меня, я решился попробовать летсплей по Call of the Lamp. Игра чем-то отдаленно похожа на Isaac и, и чем-то даже похожа на Hollow Knight, потому что это метро иззвание. Вот, эм, поставим русский, я, конечно, японский поставил, но, к сожалению, я не настолько еще умею играть так. Сложность пока трогать не будем, график у нас Full HD без лимит. По графону у нас стоит все на максималках, что неудивительно. Дрожание экрана оставим, масштаб текста меньше нельзя сделать. сделать. Дистанция прозрачности объекта. на ну, не знаю, 90 поставим. Так, громкость музыки мы немножко убавим, в целом общую громкость на 85, управление думаю трогать не будем, потому что вайс задать для меня удобно, системные кнопки, ну, плюс-минус вроде выглядит нормально. Ждем обновления в игре, но, в принципе, по первоначальному виду мне довольно нравится игра. Поехали, создаем первый мир. Пашналока! Санг нет тебе дарованный великий красив, чтобы освободить того, кто ждет на пути. Башна. Двигий заклинание, и, и бокально не может возлежать на двух головах. О чем это говорит? Ни о чем, абсолютно. Призыв создание полю боя. А, мы сразу начнем с поля боя. Нормально. Игра у нас сделана в 2,5D. Управление довольно прикольно, можно ходить влево-вправо. Ну-ка, если вернусь назад, чем не меня зарежете? А, они даже трогать не будут, печально. Пока что мы ничего не можем делать, кроме просто идти вперед-назад-влево-вправо. Также идти влево и поворачивать вверх-вниз. В сторону сначала, в общем, да. Нас, короче, походу пригоняет в жертву. Это у нас, как я понимаю, 4... Татник а там что-то типа войны, чумы, голода и так далее. Я, к сожалению, не разбираюсь в этом. Много лет ушло на то, чтобы выследить, предать топору всех, и не в этих землях. Достаточно от последнего жетого приношения, после которого уже никто не сможет спокойно. или верить, что ничего не быть и останется лично пленом, древняя вера будет сохранена. Нас попытаются казнить. Пойдет не так. По идее, он должен был нам отрубить голову, но каким-то образом мы выживаем. Скажу сразу, что картинка довольно прям яркая. Этот как был классно, но не бетон пожар. Но под... ладно. Подойди ближе к небось, тебя их знаю без мира живых, но то будешь еще не закончен. Должны думали, что, думаете, что помешает наша встреча, однако же они отправили тебя прямо ко мне. А я не в Ну, выбор у нас невелик, скажем, конечно. Он нам дает свою шляпу. Вот и анимация пошла. Теперь мы выглядим как настоящий, собственно. Ладно, я даже не знаю, как комментировать теперь. А ну вот все атаковать на ПГМ. Поэтому мы можем будет постоянно. Так, поклонение мне состраивается, потому что мы ну, по факту фаст. Ну да, еще можно во время этого убить от прожимаю пробел то есть вот такие летим и бьём ещё также по законам Айзека можно ломать окружающий нас предмет ну них, конечно ничего не падает но факт состоится фактом и здесь в принципе довольно приятная музыка Красава, не бойся, меня зовут Красава, когда ты тоже носил эту корону, но те времена давно прошли. Мне поручено оставлять тебя, мы находимся в землях древней веры, где за каждым деревом могут браться враги. Ты должен вести безопасное лес. Место иди напрямик через лес, и я буду рядом. Спасибо, дружище, но я здесь тебя в принципе справлюсь здесь. Обратно мы здесь вернуться не можем, немнаки. Летели дальше наши враги, в принципе, тоже не особо отличаются. За этого нам дали бабки. Аж целую монету. Да, понял. Все, больше открыть ничего. А! Наверное, нажимать. Собственно, у нас также можно менять оружие, как видно. Руной игненка. День для того, кто ведет за собой, не дают преимуществ. И меч с уроном 1-1. Неплохо. Поселения и просьбы у нас пока нет, потому что у нас нету, так сказать, нашей деревушки. чем мы, собственно, сейчас идем. Это к тому, чтобы, я понимаю, организовать свое первое поселение, первую деревню. И вербовать новых последователей культа. Ну, опять же, в начале игры браки, в принципе не особо умные, поэтому бояться особо нечего. Но здесь у нас уже на выбор есть два варианта, куда идти либо влево, либо вправо. Собственно, так сказать, метро и два по классикам жанра. Единственное, что мне здесь немного не нравится, это переходы между уровнями. Ну, то есть черный экран. Я понимаю, вот эти штуки, в принципе, нет смысла ломать, потому что пока что с них ничего не будет правда другого, поэтому можно даже сразу бежать. Да, чернокранный будет везде преследовать, и это довольно неприятно, какая-то задержка перед загрузкой уровня, здесь, почему существует, я, к сожалению, не знаю. Не то чтобы это прям сильно бьет по глазам, но немного неприятно мы можно, можем, кстати, не идти, не считая сундук, как я понял. Ну, короче говоря, в каком-то роде это будет мочать спидранером, а мне, в принципе, это немного неприятно. Но ничего не поделать. О, а вот наш первый Куртист. На нашем пути возникло неожиданное препятствие. Посмотри, сейчас принесут жертву еще одно несчастное зачастую. А и мы придется могу присоединиться к тебе. Всемогущий епископ от древней веры принял глубокую душу. А и кто посмел прервать наш ритуал, кто ругнутся в наши священные земли? Я, конечно, это если какие-то вопросы. Но за все равно в данный момент такая неприятная. Хоть она и не сильно выражена в данный момент. Но просто файтится прикольно. точно спасли <смех> я понимаю что как бы мы последовательно тем не менее это выглядит больше не так спасение какая-то не знаю кара за то что за то что он вообще выжил и как назло вот из этих ну, декораций вообще ничего не выпадает но в принципе ломать все это не заставляет удовольствие так что даже разубьемся светим вроде все разбили что можно было но в безопасности можешь выдохнуть спокойно малая корона позволяет перемещаться на большие расстояния с помощью таких рисунков на земле это перенесешь туда где когда то стоял мой храм там ты взрослешься на улице до встречи окей okay, да не побеждены, это земля очищена Короче, эта земля освобождена, все, продолжить Нормально так, в принципе, за половину минуту справились а, выбор уровня сложности, уровня сложно, можно иметь любое время это для тем, кто ценит баланс, для тем, кто хочет отдохнуть в игре, кто стремится спадать себя и кому себе не жалко Я, в принципе, пошел бы на наивысшую, но пока что я хочу проводить себя на высокую Позже, если что-то да поменяю. Здорово, мужик, опять. Священная земля раньше не бежала мной, теперь она твоя. Здесь на руинах был их надежд, что тебе предстоит вставать свой рюклей. Иди много работы, всех, кто придешь, чтобы это обучить и посвятить последователям по поводу. могут собрать за тебя материал, покажи этому руби... э, рубить бревна или добывать камень. Здорово, мужик. Что-то он не особо напуган. А, ну сюда я пока идти не могу. Он, кстати, довольный. второй мужик. Шеломбо. Пощады. Да, конечно, пощады. Имя. Так как он первый, кто выжил, похож на корову, назовем его... Мука. Как это рафляно звучит? Мука. Так, выбор цвета. сделал его серый короб. вообще я думал возить горгоны ну кто играл в третьих героев шарит за это, то есть вот можно было бы спокойно горгону сделать, но не, кстати да, еще у Гаргона есть второй вариант имени как Катаплепас Так, особенности по получают уровни на 15% быстрее. Я их не могу поменять, утерять 10 низверка, когда заболевать последует. Не, их менять, к сожалению, нельзя, я понимаю. Ну, ничего страшного. Иди, руби дерево. По крайней мере мне кажется нужно да часть дерева Скоро это место не станет силы помню, что последователи не могут жить, и не молитой, им нужно что-то есть Ну естественно, это... кормить Собери нужный материал, поставь походную печь, на можно будет приготовить еду М -м -м -м. Так, ладно, поехали, порубим да. Камни до дерева. Такое ощущение, что я в раст играю Давай сначала дерево срубим, потом будем камень убить. Это тоже дрова, ну пусть будут еще. Но это что за священное дерево? М -м, обычное дерево оказалось, лаки. Соберем еще немного ягод. А, все, понял. Я не, я не так, как собирал, оказывается. Все, отлично. Теперь можно строить Ходная печь. Поехали. Поставим ее где-нибудь. Ну, здесь. Мне просто не нравится, что так вот гекса занимает. Не пропорци... Ну, не то чтобы непропорционально, а, ну, честно говоря, немного неудобно. Все, мужик, это я Так, вашим последовательно нужно е... есть, а поспечить их едой можете только вы. А... Уровень искренности поселения обозначили верхнем углу крана. значок становится красным, ваши послетели могут умереть от голода. Четыре ингредиенты для блюд походок прокладывать по через моста с следующим знаком. Создавать участки земли, чтобы собирать их урожай. Сильно можно найти в походах и приобрести. Сильно у нас есть. Так, приготовить блюдо, ягодный джем, следует наверное, спать. Я вас понял. Ну, на построить алтарь, для этого требуется больше последствий для монет, поэтому он нас сейчас проект Если придется совершить поход в землю древней веры, на что выгодить тот, кто ждет, находится в плену четырех епископов древней веры. Каждый их охраняет цепь, удерживающая его в Ну, Мы знали, как проникнуть на владение. Твоя задача — найти и убить их, чтобы освободить того, кто ждет. Иди в лесах, кто отыщешь монет и добровольцев. Те, кто не склонится перед тобой, ты поставишь на колени и сильно. Короче, будем заставлять их верить в меня Прикольно придумано Так, мужик, у тебя что, еда есть? Да, ты, в принципе, не голодаешь Это уже хорошо Давай мы еще собираем ягод Вот это, кстати Геморная штука будет Короче, мужик, у меня к тебе предложение стоит Давай с тобой поговорим Во-первых Давай ты будешь теперь рубить камень, начнем с этого. Пока этого будешь рубить, я с тобой поговорю -то Так. Красавчипай до завтрашнего дня или пока не пойду усталость, куда что-нибудь найти и съесть. А, у нас нет запасов еды, ну короче. Сейчас у тебя будут запасы, да не бойся. Специально для тебя я говорю распотрошил голоду не помер не помер не помер прикольно я его сказал все на будущее тебе оставлю это у нас что сюда все оставлять здесь материал ваша судьба поехали это какой-то один из данжек я понимаю Здесь была пролита кровь Здесь смерть не пожелал ждать доли Меня о чем не сказал, но спасибо Интересно, чаще открыть дверь Поехали А, ну вот почему чаще Потому что у нас последователь Здесь чаще Так, у нас есть аж целых 2 хп. И нам дают еще дополнительно меч-забоеватель с уроном 1 и 2. Не особо мощный меч. Но тем не менее, вопрос в этой штуке вообще разрубаюсь или нет? Видимо нет. Так, читайте. Этими землями правят епископ Фу, епископ, лешетик, но решается закон древней веры Будет стёртый спорь Да без проблем Я вот этот как раз Землю рублю Ладно, возможно Это довольно тупой Я пока ничего не дает. Я тут повешу Что, дурак? Так да. Три монеты не, похоже, вот этих штук реально не нравится, чтобы искать Потому что, ну, вот, сколько я их не рублю Ни фига не падают, Ни камень, ни монеты ничего А, не ни трава падала Скелеты не рубятся почему-то Вернее, до этого не рубились Все, очистили полностью землю Да напоминает на самом деле этот название Call of Night, название что-то. Осенью что отлично. Что, можно потом вот это мясо порубить. Так давайте, чтобы не мешал играть в сети, я сделаю. А -а -а -а -а Ох, ну, а, у нас еще здесь оказывается отображается. Я пока сейчас умею. Я только понять не могу, как здесь вообще работает. Таим, типа он бьет, он получается бьет, куда смотрит. Потому что если я все, я теперь точно понял, что здесь нужно делать. Это Нужно наводиться мышкой и бить по направлению. Довольно странное решение, но в принципе превратиться можно. Я просто сначала думал, типа, что я просто делаю по мыши тыкаю и все. Купите больше монет, э -э нашли. Сейчас нам будет найти последователей. Блин, я хочу все это взять, но я понимаю, что я могу пойти только по одному из тех путей. Здесь мы не знаем, что нас ждет, здесь нас ждет еда, здесь нас ждет, как я понимаю, камни. Здесь, возможно, нас ждут последствия, поэтому мы пойдем сюда. Конечно, мало. Но лучше ничего, мое сердце украло, отрада моя в море вынесла, теперь она дремлетно в ложе, и ее вокруг океанского мгла. Приветствую, хочешь пундать за моими спорными поисками, я ищу сердце, которое у них как-то билось в моей груди, еще через пор его отняла она. Я сижу несколько давно, что уже ее лицо урастерлось из моей памяти, проходит день и ночь, а я все ищу и ищу. Мне скопилось скрепилось сердец, но все они не мои, Можешь взять их себе, если хочешь. Для меня они представляют ценности что лишь на сердце, что когда была было маленьким. Я ч последний раз глянуть лицо и.. И какая он здесь отхилиться можно? Спасибо за отхил, мужик. А, и все, теперь я теперь могу, получается, возвращаться обратно. По снима поговорить не могу. А, Все, возвращаться я не могу больше. Значит я не могу ошибся. А, черт не сюда травой, не будем ее рубить, потому что ну, от меня нет смысла в данный момент. Может у них не зависит, я так и не помню, как Пришел Лешей. И что же это? Бег в педали топору, как и всех твоих сородичей Все же ты стоишь сейчас видом Корона, его сила Неужели? Не важно, все равно сильнее тебя Беги пока не поздно, маленький ягненок Не, мужик, ты меня не напугаешь, Потому что ты мультибезы, по факту Я тебе кути максимально ущерб. Камон, только пытались зарубить, а я, тем временем, просто беру и режу вас лево и направо кажется, довольно приспорно будет убитым, но... который недавно только держит у себя пока меч, а меч, нож или меч и Как с у него теперь Клоник, славься, огнец тебе дарон, великая сила, чтобы сводить того, кто ждет не И ты сказали мне карты много столетий назад, может все еще не спешилось. Спокойно веков раскладывай твои карты, все же сейчас случится впервые. на меня, при каждой встрече буду пытаться еще одну вытащенную карту, будете силу. А, ну считайте типа, пограбы. Куда силу, знакомую, на кому неожиданно, но временно. Карта не придется. Так, либо плюс одно сердце, либо вы можете получить сердце при убийстве врага с вероятностью 10%. Ну, отхил мне не нужен, но плюс еще одно сердце было бы прикольно, довольно. Мои карты разложены. Дорога ждет. Так, здесь у нас можно посмотреть еще дополнительные карты. Ну, тут напоминает Айзека. Типа, черное сердце. Когда я уничтожаю, типа, он убивает же, по идее, всех мобов, которые довольно слабые. М доп яда, у нас уносите в один-два раза больше урона оружия. Может, не почт урона. Проклятие расходное в меньше усердия. Так, у нас какие-то будут сейчас еще усердия, так сказать. мы Мой новый поклонник. Так, леши. Здесь путь завершается кружка дня, но мы последовательно готова на все ради меня. Сможет отыскать тоже о Моя жизнь принадлежит ламаме великий. Исказываю себя великих уничтожал алую Прости, мужик, но мне придется я разочаровать. Амбусиас. Ну, мне придется Амбусиас разочаровать. Но против меня у него нет сил. есть? Ладно, мы погибли за отлично. Немного не рассчитал. Страх. Ибо ты страх, и баты мой изборный пророк смерть не способна тебя остановить. Укая не твою жизнь, пока ты не исполнишь свое предназначение. Возьми то, что собрали тобой ищи, вдохновляйте, кто верову, как ты обретешь силу. Идешь перед безопасным, всякий раз, когда тебя по городу книги ты восстанешь вновь с новыми силами. Пора вернуться и набить морду еще раз, этому не до боссу. Опа! А тут еще оружие хорошее досталось. Жалко, оно не ланшотит, но оно совсем близко к этому. У ну, него еще дай насадача огромная. Я могу так вот, нет. или да, или нет. Честно, пока не понял, но вполне ну, обещающий. Не, мужик, вот, сейчас у вас шансов нету. Топор, конечно, довольно деревянный. против видительного босса, это самое то, мне кажется. Опа, плюс хпшка. Сундук, плюс карта Вы Можете получить э, сердце при убийстве врага с вероятностью 10%, я это понял. Оно у меня сейчас типа? Оно у меня сейчас активировано получается. Так, магазин, хапчик, давай в магазин зайдем, мне как раз. Смотрите, выносите 1.25, большого ура на проклятиями. Хорная, у вас живее, не идеями. Да, выбрать чертеж, последователя. В большом следователе теперь кричу один облик, а... Ну дебил, ч я, ска... я скажу, я дебил. Купил полный бред, который мне особо не нужен был. По крайней мере нужен был бы на будущем, потому что, ну сейчас я... Думаю, мне не сильно скин нужен был. То... Нормально так, что у тут побегал, пофармил, считай. Вс, и на босс сразу же. Так что, сразу прописывать то, что Сколько что... балл что... будет на карте Гексов этих Ну, там, было главном... типа, создается полы, да в... Там, из девяти, вроде бы И это довольно случайно Никакого азарта нет для этого что-то а или... особо пока мечта не удалась до конца. О! А ладно, что-то Либо критурон, либо видите все находящееся на карте. Нет, конечно, критурон важнее. <рит> Вс, можно идти спокойно к боссу и набить его морду. Ничего не помню что произошло, но выглядело вот интересно. такой вопрос. Это, я, так я понимаю, ограничить ли во время, вернее до файта, во время... время файта? Да, мы тебя видели здорово еще раз. Конечно, давай перев... превращайся в этот Хотя это... псин это сложно называть. Будет довольно тупо просто если я садюсь Я, я хочу прийти с тем, кто чистит культ гнева, он то придумал. Слушай, мне такие переобувщики особо не нужны, но... Так, либо ягодный куст, либо золотой самородок, либо бревна. Будет бревна, потому что... Все это, конечно, классно, но Золотые самородки я еще смогу, но и не знаю, насколько они полезны. Ягоды я не особо вижу смысл лотать. Я понимаю, когда мы пройдем 4 локации, то мы дойдем до первого босса, Чего ничего утверждать пока что не буду, это просто предположение. И эти побеждены, полученные награды, 3 уровня, породина за 5 минут. Здорово, мужик опять, приветствую огнец, каждый я ошибся, спасся смерть? Мужик, ты меня один раз сейчас спас, Игорь, я второй раз". А посмотри за каждым твоим шагом. Постарайся меня разочаровать. Ну, собственно, ты же видишь, как я тебя могу разочаровать? Ты шо? Что я тебя разочаровать? Придумал. Давай обучим его, почему-нибудь. Хочу принести тем, кто ждет ну, так как он пытался убить, на назаем облик. а, Выбор облика Можно ли рем... ну, по факту он меня пытался убить Поэтому оставим все как есть Цвета мы выберем ну, Можно ли типа черный То есть он как бы проходит обряд очищения вариантом нельзя выбрать Так, болезнь Спосыли Вздоравливает ну, просто медленнее когда болеет Терять 10 единиц веры, когда он заболевает Терять 5 единиц веры, когда умирает другой последователь. А ничего, что-то его не особенности, а скорее наоборот Его слабости Смысл мне принимать его в свою веру, если он... Делать будет только хуже, все отлично. Последний мук работный, мы линцем выражает преданность, которую ты будешь поглощать. Так должен накапливаться, мне нужен для этого алтай, собственно, нам нужно будет его сейчас построить. Ну, а нужно сгонять сюда. Сгоняли, проверяй. Место где ваши последнее будут линцем. Ну. Поставим. Надо было, конечно, его в другом месте поставить. Хорош, мы Хотя сейчас <свят> любим дерево, нет, не получится. Ой, хорош. Гений. Теперь последние смогут молиться мне, меня. правда, снова последовали. Получало, молиться в алтаре. Проглащая предность, которую в алтаре, они даруют тебе откровения. Где ты ещё одну на корову нашёл? Я <свят> хочу предать всем, кто участвует культа ягнём. Во-первых, ты у нас будешь сейчас не этим. Ты у нас будешь зайцем теперь. Из чаще. Цвет мы тебе дадим, наверное, какой-нибудь золотой. Потому что у нас будешь э э э золотым зайцем. Как бы это банально не звучало, назовем его Бани. Даже вот так, Бани. Так, неполюбимость. Последователи игнорируют проповеди отступников. получать веру, когда строите шатры и терять 10 единиц верок после того, как последователи проходит обучение. Чего? То есть он, мало того, что сейчас он у меня обучится, так он мне еще и понизит вверх. Сегодня молис. Так, преданность ваших представителей накапливается в алтаре. Поглощайте ее, чтобы получить откровение. Для чего это откровение нужно, вопрос? Если алтарь заполнят, смоляющиеся прикрытые поклонения, поглотите преданность, чтобы вернуть их к молитве. Получив откровение. А, мы открываем навыки за эти молитвы, собственно. Что можно сделать поговорить не мы с ним ничего больше не можем делать что можем еще построить пищу у нас есть вера у нас есть украшения нам пока что недоступны не нужны так да, получили смотрим что можем сделать храм а вот отсюда мы сейчас можем строить пепель. У нас теперь есть храм, мы можем открыть спальный мешок, участок земли и могилу. Могилу, который можно похоронить погибшим, чтобы следующее чтобы предположение тела. Гениально! Единственное, мне не нравится, что здесь как будто лагает, то есть, типа, очень мало кадров. Но да ладно. Так, ну что, строим храм, для него у нас не хватает камня. Слушай, мужик, а ты, может, мне дашь частичку камня, не? Просто мне как бы оно нужнее, чем тебе. Слушай, а ты сейчас рубишь дерево, куда ты денешь? Все в карман, что ли? Не понял. А, они типа сами рубят, она со временем. Типа если походить, то оно будет выпадать, как я понимаю. Так, плюс камень, плюс древесина. Плюс древесина опять. Еще по-хорошему рубить на огромные камень, для то, чтобы свободать территорию. Но скажем честно, мне пока что пока что это впадло. Так, ягоды на будущее соберем, чтобы потом иду приготовить. Прям много извиняюсь. Так, построим храм. Наверное, прямо у... у алтаря. Ну, типа, не знаю, мне кажется, оно здесь подходит довольно хорошо в данный момент. Да не, может не приходить, мужик, я сам построю, не надо. Ладно. Нам бы сейчас, наверное, еще спальный мешок хороший. Все, открыли храм. Пообщаемся вместе с одноглазом храма до сердца поселения. В нем подушки пропа кропой, ведь чтобы станет сильнее поводить для чтобы блять на ум и последователей. последователи. Продолжение, плять веру пустыню, пасту. Если Вера расслабьте, то я поставлю санкцию на комы с ищем о том покину. Он готов высыть, чтобы послань. Докажи, что тебя по силам вести их за собой води в храм, то пропа. Ты Сейчас разберу вот эти штуки. Теперь мне надо.. А у меня еще нет откровений. Ну, у меня 5 откровений сейчас, нет. А, мне их надо 13 накопить. Вс, а теперь я понял. Так, здорово, мужики. А, Что-то пробь, передавайте алые корони, силу свои последования. Так, главное. Приходите сюда, трое моих первых последователей сегодня я вам расскажу про веру последователи делают вас сильнее черепаете у них жизненное силу время проповеди, чтобы угрожать оружие способности и Чем выше доверие вере тем больше преданности не выражают, и тем быстрее вы открываете способности так сердца верующих, что-то вы получаете половину сердца навсегда прикольно, это у нас что вы можете получать оружие, которое отравляет врагов и может получить три новых проклятия во время походов. Ну пока что мы получим пол сердца. Нормально, так все рады этому. Ну говорю, только одну проповедь в день. Ну все, мужики. Пока сотрудники, даже всем, чему славились великие пророки теперь понимаем, почему тебя избрали на эту роль. Если ты желаешь, нужно будет провозглашать заповеди, возвращать все эти земли к древней вере, и сейчас кулки скрижат, но при них можно читать новые заповеди. Но пока людям не верят, в принципе, жить можно. Сейчас дождемся, когда он дофармит мне еще 8 штук. Я построил спальный мешок, не знаю зачем, просто что было, чтобы они кайфовали от жизни. Давчик у них, есть, у них есть, так что беспокоиться мне не за что. А вот от камня я бы избавился пожелательно от этого. Че ты ходишь там, иди сюда, мужик, что ты там забыл? Нормально, взял захомячила идут чью-то. Может, ты мне поможешь здесь, или ты понял тебя? Спасибо, мужик. А, надо, рубить, надо вот эти вот полоски, я не знаю, поможет ли это или нет. Может, он остановится на этом в будущем. Я смогу еще срубить половину чуть позже. Нет, скорее всего, просто так выглядит. А может, нет, кстати. По факту, если далеко отойду, у меня будет он отображаться, то, что у меня отрубленный. Вроде да. Сейчас здесь уйду. Но пропадет временем или нет? Нет. Сейчас по факту я могу реально потом оставить. Так, все равно не хватает. 10 из 13. Я просто в шоке. Вы на способствует распространение болезни ваше поселение. На нужно нужно прописать. В течение, они могут умереть, лежав в постели, они могут выздоравливать. Неубранный экскремент, реводная масса, трубы могут быть с в населении. Чтобы предотвратить распространение болезни, регулярно проводить уборку и храните Как это признак? Серьезно, мужик? А, нафига она мне в карман. Так, ладно, надо им приготовить еще капчик. Так, готовить. Все на будущее у вас есть? Туда. А. Да, конечно, похавать же надо всем, поэтому решили бросить всю работу и пойти похавать. Прикольно придумали. Не знаю, чтобы мне помочь, но просто пошел дальше. Хороший мужик. Обязательно дождемся и пойдем вершить правосудие. А, тут еще и таймер дня идет, -мо. Все, давай быстрее, тебе нужно просто отдать мне кусок. Я пойду лапну вам кровать. пока не нужно, поэтому я построил вам пару кроватей. Все будет спать друг рядом с другом. Ты <свят> у нас бежит здесь? уже вроде сам себе выбрал где ты будешь спать. Так, бычару сюда. Слушай, может ты чуть-чуть дойдешь? -чуть мне надо уже. Я тебя прервал просто из-за того, что ты мне здесь смешался сами разберутся, а я пока что пойду строю файт. Тебя нашел на добрые вести, тут ну, ждет снятую успехи и одну пузырьму из хронов. Ты понимаешь, с недостателем проклятиями. Теперь Убийство врагов, кто будет накапливать усердие, можно уже тратить на проклятие. Сердь представляет собой силу праведного огня, кто накапливается по мере сражения с бложниками позволяет накладывать проклятие. Чтобы накапливать усердие, сбивайте врагов и собирайте усердие. Поехали! Ну, а что звучит, поехали. Давайте, второго вытащим. Если 1,25 большую усердие, вы можете получить сердце. Конечно, сердце. Заодно проверим, насколько это мощная штука. Ну, такое типа. Ты прекрасно. Это просто штука идеальная. Ты что, ладно, а что ты А, да, да. А, да. А, да. А, да. Даешь перепить Леша? Не чем баланс, может он еще Что возможно? геометрический правильный узор, но стил. Вот украшение у нас приезд теперь, теперь я смогу зато украсить свою деревню. Так, либо хп, либо камень, либо камень неизвестно. С одной стороны, можно пойти сюда и получить нового себе управленца. Либо здесь меч, либо двойной золото. Короче, пойдем на неизвестность, потому что Рубить камень я не особо хочу Испытание Здравствуй, Не желаешь пройти небольшой небольшое испытание, дам тебе кое-что хорошее Если ты пройдешь несколько полей боя, не уклоняясь Если же у тебя последняя неудача, награду не рассчитывай Не уклоняться на полях боя Да без проблем Считай, кнопку пробела отлубил Так, вот краську Даня, потерю на крась сердца, меняется на больные, что? А, все вижу, теперь у меня есть черное сердце. Стенок закончилась, по идее, у меня в этом... У меня на участке. Короче, нет, нельзя уклоняться. Хочется пробел нажать, честно скажу. Что вырусь к тихах, стул при висах. Прицель передо мной позволь приветствовать тебя в облик обманщик, в твоем невинном взгляде стоит сквози тысячелетней лет Но... что огромную силу, в которой тебя исход что без руки, чтоб не лаево волк. Без злания, что корай дверей, как слабых, разбивается и да... твоя корона может принять облик одного из моих железных творений, буквально на кнюга сила молния. Пусть они помогут тебе исполнить пророчество. Меч-завоеватель у него больше урона, меньше скорости, оно того не стоит. Тесак, у него маленькая -э скорость, но поэтому большой урон. Пала еще выстрел, пускайте за, за него на снаряд, проходя через врагов, зажав кнопку, вы сделаете его взрывным. Конечно, лучше это. Теперь посмотрим, насколько это имба. прекрасно прекрасно да, что тебе дать думать достойная награда отлично украшения всегда мечтал об этом еще больше мечта одежду ему поменять ну главное героя понятно делать а вот уроны. Многие тысячелетия назад питали сонных божественных адептов. Пока напасть из землю, увы, животным свойственно забои божества ходить в забвение. Может, они ушли, а может, уснули. Может, они поглощали, были поглощены сами. Уцелевшие же пустили корни, растянули паутин, возвели дома для себя и своих последователей. Когда-то этими краями правили десятки, сотни. Теперь же. Нажмем вот этот. А. Якость. И все, оказывается, взять. Ничего себе. Собрали, центр сколько вы, чтобы они скрижали. Скрижали позволяют им провозглашать новые заповеди перед своим последователем. собирать скрижали запроводить таинство в храме, чтобы звонить книгу заповедей. Надо очень хорошее делать для своего. Еще... настил Короче, для своих последователей надо очень хорошее провозгласить. И, теперь... и на босса. Я его реально могу сломать, нифига. В чем смысл его ломать постоянно? Ааа, бесконечный. Куда пофиг. Белый поротрошивает. в один 2 звучит у меня скорость атаки в кстати, выгляжу довольно имброво как бы это не звучало странно с моей стороны я настолько быстро бью, что мне даже перс не просто атаковать тем не менее, мы Подпустив ее на отметке, вы сделаете все взрывным. Точно-точно такое же, короче, была еще выстрелить у меня сейчас. Еще два сколта снижали. Это босс. он у меня будет Валерой. могу что такой недовольный ну, видимо из-за моего поражения короче я понял проигрывать мне категорически запрещено так погнали про сразу будут довольны Можно разгласить нового заповедь. Так, досок притал Вы можете устроить танцы вокруг костра и получить веру в 30. Поехали! Можете разжечь огонь, у которого, у вас, по сравнению, будет танцевать до полудня ночи, но у меня нет костей Ритуал. Ну, вот он ритуал, но у меня нет опять же гостей, что А, вот, нужна одежда у будет в будущем. Насильмо урона увеличится после каждого убийства. Ну-ка. Четыре карта перед началом похода, не можете брать их позже в очередь полтора голубых сердца вместо каждого красного. Вот это так все классная вещь. Вы очередь сердца каждая точно карта в есть собранный предмет. Вот это довольно рисковая вещь А на коронах оживление пугинов Походим, аж не раз пожертвовать своим последователям, чтобы возродиться Прикольная штука, но жертвовать ради этого своим последователям Такой асси Пошли в Короче, теперь нам придется убивать еще врагов Прошли скелеты безуможников, чтобы собирать кости Уходить из с помощью них ритуале мертвого вернее так, 26. Ну-ка, попробуем здесь заодно построить сейчас украшения. Ну вот один фонарь поставим около 20. И 10. И... В принципе, все вот так вот. Ну идеально. Коряпа, конечно, но идеально. Да я все. Строим здесь еще пару этих. спать? Прикольно. А смысл ловить пауков непонятно. Так он черт с ним, нас по ягодам? не самый лучший вариант, но тем не менее хотя бы что-то, чем ничего все, сейчас мы обязаны просто пройти босса просто это была моя ошибка, что я так выполнил призвать много жизненных щупалец либо меч ну, мне драться нечем поэтому я влюбился еще нужно будет это брать. а я могу это Взять. классный пак дальше надо да, можно нанести притуроны носить но за раз... больше урона оружия лучше урона <связывая> да. потому что дальше. быстрее идет чем в моем поселении что это вот это птичка для участка да, так конечно же последовательно нужен поэтому что самого Через всегда голоден, не может насытиться, он пожирает нас, но такая вот цена за в наших лесах, мы готовы отдать все. Слушай, это ты... Такого у вас такое. Ежидзе я назову лана почему лана а все просто переведите его именно наоборот и поймите согласен довольно глупое решение но мне, мне кажется ему подойдет все на свои ценности у меня как раз откровения будут отличные еще тайм получится Теперь, так, подчеркну сердце, которое носит урон всем. Ну, по когда у нас тут удар. Конечно, сердце... по самому деле, Быстро скорость так и так довольно полезно. но... Нормально. Ну, ну, так, украшение помогающих последователей обходиться без сна. Понимаю, его можно будет только одному надеть. еще одна карта второго. В получают получает единицы урон, когда остается... Одну пайл Еще монеты, еще монеты Все, мы все открыли Монеты залутали Второго собрали и поехали на финал. босс Ну, на файл Двигается слабым мечом. кастомизация в этой игре. То, что у нас здесь такой богатый выбор. Но опять же, это группа через какой сегодня скачал игру. И видел пару минут по ней не разбирался. Поэтому мне игра нравится в принципе в салон. Конечно, конечно в сундуках. Хоть у меня он и один остался, но тем не менее это лучше, чем деревьев, да, с этим сердцем. Он мне сейчас потом не понадобится. Конечно, красиво. Я, что мы могли бы не а что они злые такие, если все должно было пройти хорошо? Довольные. Обучение, последовательно хорошо, он за возможности не ограничиваем. Стои по дороге, а по Давай, обходим, раздавай благословение Доверие к тебе будет простить. Это доверие до Достигни души точки, он даст тебе все, что у него есть. Время как-то делается. 7, 10, 10 минут. Нет, слушай, он только появился. И давай его не будем убивать. Представляете, блин, получает уровень, когда проникают с главным доверием. После этого они выражают там свою преданность и да, ты скоро каждому уровню последователи выражают больше преданности на проповедях Хвалодаря, чтобы повысить доверие последователей, благословляйте их рождение, выбирая следующее действие. чтобы повышать доверие, читайте проповеди, дарите подарки, выполняйте просьбы своих слепцев, более важные следователи делайте себя сильнее. Мы еще многое можно рассказать тебе, но я уже стараюсь быстро. Приходите к моей хижине, я покажу, какая сила Трицавалы Корони. не знаю где-то но неплохо все неохотно просыпаться по вашему требованию так участок земли в принципе нам надо выращивать будет что участок земли будет нам довольно полезен для фермерства потом я, скорее всего, буду строить первый набор Потому что я, я не думаю, что мои этом буду умирать Так, здорово, мужик <связать> Ты у нас будешь, как я уже сказал, Лана С точностью, да наоборот М -м То, что ты ешь, конечно, прикольно Но... Не, оставлю тебя ежом, хрен с ним Будешь у нас даже не знаю, красный ешь, голубой ешь, серый ешь, фиолетовый ешь. Ты у нас будешь ежом готом. Поэтому будешь красным. Выбор варианта. Во, я же говорю, анархист. получает уровень 15% меньше. Скорость работы выражение выражения преданности понижена 10%. какой то вообще, какой то прокованный. <сосы> <сосы> <сосы> не знаю, зачем я его сделал последовательно, но... Пусть будет так Нет. ну иди пока что а, кровать надо же тоже построить что это мог лечь поспать Чёрт, ну давайте поселим рядом с ними на будущее надо будет сейчас еще две кровати построить потому что надо же потом лишь последовать тоже будут и надо построить пищу или не пищу а участки А, у нас трава закончилась, прикол И свечку поставим с двух сторон Так, с этим мы закончили Веру мы не можем изменить Из украшений у нас остался настил, который нам не нужен И чаще Так, табличка для участкового участка Указать покомогающие понять сильно высажены на участки земли Пока что я не знаю, но я их просто поставлю на будущее Так, разместить Все. поехали Ой, сорян, сорян чуть -чуть Мне надо кровать для этого построить Наши теперь четыре последовали Так, нужно ежу дать Ну тут жрать хочешь, надо ему Вообще не только его, надо всем дать похавать И веру заодно Покачать Так проповеди, да, и я кстати, сейчас реально прочитать будет. Только для этого нужно сначала достроить все. Хотя, сейчас это даже лучше, было он хуже не строить потому что я, еще от него, сейчас прокачал. son sırası bir yerde duruyoruz. <gülüyor> Солк при Последователь, наверное, спрежняется... Это прикол какой-то. На мясное блюдо последователь отдаёт цены материал с вероятностью 5%. Последователь, наверное, спрежняется с вероятностью 15%. Последователь отдаёт с 10%. Да пофиг. В принципе, можно приготовить. Так. Готовить. Раз, два, три. 4. Все, хавать подно, может, типа похавать как раз. Я тебе типа, помогу друг ясно. Он что-то не особо, видимо, умом блищет, потому что, ну, видно, что он забил тут на работу. Но самое главное, они сейчас похавают, и они хотя бы ну, уже будут себя чувствовать поза лучше. А, мужик, как так? Зачем ты мне загадил воля? Поприняем, пока Рома. нам для этого нужно уже долго строится так ну что, ты пока строй с тобой давай поговорим угу. дать работу а -а -а -а. строить а тебе что-то меня надо сначала нужно да. ходить не порядок когда ты кровать ломаешь. О, теперь мы как два истинных работяги работаем вместе над одним делом. Как раз закончится ночь, и можно будет э, посмотреть, к чему это приведет в итоге. Так, ты пока ломаешь, я сделаю эти штуки беру ягоды И внесу удобрения Все, здесь мы все закончили Ферма у нас стоит Готовить нам пока что нечего К сожалению, не Так, уже полночь Мы все так же продолжаем Глубить камень Полночь уже пошла мы долбим камень Не зря когда я смотрю обзор, говорили люди, что Большее время будет, ну, мы будем проводить за тем, чтобы помогать народу И в каком-то роде игра была права Жертву. Все последствия получают особенность веры в загробную жизнь. Вера уменьшается на 5 единиц вместо 20, когда умирает один из последователей. И то, и то мне не очень нравится. свою последнюю новость, особенность, особенность. Ваши будущие последователи тоже получит эту особенность, на будет определять, как события влияют на веру. Заповеди. Пока что у меня есть заповедь только по вере в загробную жизнь. Все, у себя чувствует прям идеально. К сожалению, я что им слаб не могу травяную позволить но ничего не поделать мы тоже мы пообщаемся можем тем не менее ром а я с тобой уже разговаривал вот что я еще не разговаривал сегодня вроде как онлайн да? вот собственно как-то так я предлагаю закончить потому что все что можно было я успел сделать О, остальное я сделаю часть будет наверное через пару дней после этой фанат к сожалению был все так же закоррекционы все, всем спасибо за просмотр потому что управление вечера ночи и я пойду тоже проряд поставь так что всем добрый